всем привет вы на канале к заработать интернете ровно семь дней назад вот я снимал про хайп проект в который я вложил 300 TRX. и давайте сейчас посмотрим сколько мне уже удалось заработать за 7 дней вот мой баланс 301 TRX 1 TRX это партнерское вознаграждение вот на балансе у меня крутится 300 TRX и каждый день я туда вывожу по 15 TRX это получается Сейчас будет восьмая выплата. 120 TRX я отсюда уже вывел. Вот сейчас на ваших глазах закажу выплату 15 TRX. Ежедневно по 15 TRX я отсюда могу выводить. Окупаемость с данного проекта 20 дней. Это если вы вложите депозит на бессрочной основе. Также здесь есть инвест портфели. Нажимаем вот сюда, и здесь мы можем вложить на один день под 4% до 100 TRX максимально, от 10 до 100 TRX на один день. Вот, например, вы сюда вписываете 100 TRX, ну, сначала вам нужно выполнить баланс, вводите сюда пароль и нажимаете инвестировать. 100 TRX можно сделать максимальную инвестицию. Через один день вы оттуда будете снимать 104 TRX. Здесь вот второй тарифный план на 5 дней. Здесь максималка 300 TRX под 4,5%. Есть третий тарифный план. Уже здесь он работает 15 дней. И максималка здесь 50 тысяч TRX под 6%. Ну, я выбираю либо же первый, либо же второй. Либо же на день, либо на 5 дней на 5 дней самый оптимальный вариант если хотите можете попробовать зайти сюда на 5 дней либо же зайти как как я чтобы открыть здесь депозит идем на главную нажимаем здесь депозит выбираем майнер переводим сюда trx от 5 и сколько вы хотите сюда проинвестировать минимальная инвестиция здесь 5 trx -ов. более подробно Ссылка на видео будет в описании. Подробная инструкция, как здесь зарегистрироваться, как здесь делать депозит. Если кому интересно, ссылку я на видео оставлю в описании. Также здесь будет ваша партнерская ссылка. Вот она. Копируйте. Приглашайте друзей и будете зарабатывать 10% на первом уровне, 2% на втором и 1% на третьем уровне. Что мне нравится вот таких вот проектах, что здесь выплаты приходят мгновенно. Давайте сейчас посмотрим. Вот перейдем на главную мой профлист. Вот все мои выплаты, начиная с 29 августа. Вот. Раз, два, три, 4 5 шесть, семь, семь выплат. 105 tx один день я пропустил. 7 выплат. Вот, я пропустил второе число. Давайте перейдем на биржу Binance. Обновлю страничку. И вот она, выплаты 9.05.11.42.15.TRX. Данный хайп проект платит. Кому он интересен, ссылку я для регистрации оставлю в описании. На этом все. Всем желаю хороших заработков. И всем хорошего дня. Всем пока.